Рассказываю последние новости из Либерии. Я сейчас сижу в каком-то непонятном участке, это что-то похоже на управление по борьбе с наркотиками, если вы в кабинете начальника. Э, за стенами стоит разъяренная толпа и какие-то очень э, странные люди, которые э, показалось, э, что я снял человека, который не хотел что снимать. В итоге там слово за слово собралась толпа, началась, драка, и меня его немножко эвакуировали. И сейчас я жду полицию, которая должна меня вывести отсюда. И вопрос, что приедет первое, придет полиция или толпа возьмет штурмом этот участок. Это все орут, я ничего не понимаю.